Здравствуйте! Вы снова на канале Alter Air. и сегодня мы хотим представить вам еще один наш объект, который мы сегодня сдаем. Это дом в поселке Riviera Village. В данном случае это дом 240 квадратных метров. И здесь мы реализовали систему приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла, с вав-системой, а также кондиционирование воздуха на базе канальных кондиционеров и на базе настенных кондиционеров. Меня зовут Сергей, я инженер по отоплению, вентиляции, кондиционированию. И сейчас мы представим нашу работу. Что ж, давайте пройдемся по каждой зоне, посмотрим, что там было сделано, как подается воздух по каждой комнате, то есть будет подаваться. Потому что сейчас вы видите, что оно в рабочем состоянии. Сделана только основная часть, и проложены все воздуховоды, и подключены все клапана. Сейчас мы покажем и систему вентиляции, и систему кондиционирования воздуха по каждой зоне. Итак, мы сейчас в зоне гостиной. Это гостиная кухня, здесь практически 65 квадратных метров. Здесь работает система и кондиционирования, и система вентиляции. И в данном случае ВАВ-система работает на базе четырех клапанов, которые подают сюда, в эту зону, свежий воздух. Клапаны находятся у нас в этой зоне. Но сейчас хочу обратить внимание ваше на канальный блок, который находится вот в этом помещении. Сейчас пока что это открытая зона, но будет перегородка. Так как канальный блок должен обязательно прятаться куда-то в подсобное помещение, чтобы там можно было опустить потолок на необходимый уровень. В дальнейшем мы видим, что здесь... Проходят воздуховоды. Одна ветка идет по этой части, это зона рециркуляции воздуха для канального блока, а здесь ее основная подающая часть, то есть свежий воздух охлажденный, он попадает в эту зону через вот этот воздуховод, который идет от канального блока. В данном случае это 71-й блок FBA, Daikin, и он непосредственно работает именно на эту зону. И он связан с одним наружным блоком, который, то есть это по сути сплит-система, а не мультисплит-система в данном случае. Но есть также мультисплит-система, которая работает на другие зоны. Итак, эта зона, она получается автономная, она работает как сплит-система. И канальный блок подает воздух вот в эту часть помещения. В нас здесь будет подача охлажденного воздуха. Воздух насыщает все пространство с этой точки и переходит в зону рециркуляции, которая находится здесь поблизости возле кухни. В данном случае здесь будет жарочная поверхность. И воздух получается, перемещается с одной точки в эту точку. Также система вентиляции, как она здесь работает. Вот если вы заметили, вот здесь есть воздуховоды зеленого цвета. Это антибактериальные, антистатические воздуховоды пластиковые, которые э, несут с собой свежий воздух. И они подключаются вот в эту часть, в специальную секцию, которая отвечает за подачу воздуха. В дальнейшем тут будет диффузор, который будет э, выходить с этой точки и проходить вот по этому углу. И заканчивается аж здесь. Зона рециркуляции также выполнена с помощью Г-образного диффузора, который также начинается с этой точки, проходит туда и поворачивает в эту сторону. Вентиляционное оборудование, которое отвечает за подачу воздуха, у нас будет расположено в этой, в этой зоне. В данном случае это помещение прачечной и сама вентустановка будет находиться вот в этом углу. Сейчас произведена Настройка системы и э, вентиляционная здесь была смонтирована, сейчас она демонтирована, потому что э, будут проходить отделочные работы. И для того, чтобы оборудование было в целостности и не было э, загрязнено, то оно сейчас демонтировано временно. Также нужно сказать, что в этом месте, кроме вентиляционной установки, у нас размещены вав-клапаны. То есть это клапаны, которые э, открываются по датчику CO2 и э, пропускают воздуха столько, сколько необходимо для наполнения кислородом, то есть воздухом в, этом, в этой зоне, в зоне гостиной. Клапаны в данном случае размещены здесь, и в дальнейшем они будут подшиваться гипсокартонным потолком, и будет выполнен люк для того, чтобы к ним всегда был доступ. Важным элементом системы вентиляции это являются воздуховоды забора и выброса воздуха почему потому что они работают с холодным воздухом именно в зимнюю пору потому эти воздуховоды обязаны быть хорошо утеплены в данном случае здесь воздуховоды в специальном каучуке это специальный теплоизолятор и в данном случае 2 сантиметра обеспечивают то чтобы охлажденный воздух не давал здесь конденсата на поверхности воздуховодов мы видим, что воздуховоды проложены в этом отверстии в стене, и они уходят под углом вот таким зигзагом и поднимаются вверх. В дальнейшем мы увидим, что они будут прятаться в специальной зашивке в стене, и сам забор и выброс воздуха будет на втором этаже. Мы это сейчас покажем. Кроме этого, также мы должны были проложить воздуховоды подачи и забора воздуха, то есть вытяжки из помещений. Как вы знаете, мы используем схему подачи воздуха в чистые зоны и забора воздуха из условно грязных зон. Итак, мы видим, что воздуховод, который уходит на второй этаж, вот так вот поворачивает и уходит через специальное пробуренные отверстие на второй этаж. Итак, мы переместились на второй этаж, и в данном случае мы хотим показать, как уходят эти воздуховоды, которые в специальном каучуке. Они уходят вот с первого этажа, поднимаются из перекрытия, и будут прятаться в дальнейшем в специальной зашивке. Специально сделаны воздуховоды максимально плоскими, чтобы можно было также пропустить необходимое количество воздуха, но также, чтобы они были спрятаны вот в этой стене. В дальнейшем воздуховоды поднимаются вверх и расходятся по бокам, Здесь у нас будет забор воздуха, а там его вытяжка, то есть выброс отработанного воздуха из всех зон практически. Также в этом месте, где у нас проходят эти воздуховоды, мы разместили наш канальный блок. Он достаточно компактно здесь разместился. Нужно сказать, что все канальные блоки должны прятаться в технические зоны. То есть это санузлы, кладовые и гардеробные. В данном случае это ванная. И именно здесь был он расположен. В дальнейшем он должен здесь прикрываться специальным люком, для того, чтобы в дальнейшем можно было добраться до фильтра, который находится вот в, этом, в этой точке. И к самому канальному блоку полноценно, чтобы можно было его обслужить. Также воздуховоды мы видим, они поворачивают вот так и уходят в обслуживаемую зону. В данном случае это э, зона спальны. И сейчас мы увидим, как там распределен э, воздух. По всему помещению. Итак, воздуховоды от канального блока попадают в спальню, и мы видим, что сюда пошла зона рециркуляции, то есть здесь будет забор воздуха, охлажден извините, уже теплого воздуха. Он будет попадать в дальнейшем в канальный блок и в дальнейшем возвращаться вот в эту точку, где будет распределение охлажденного воздуха. Кроме этого, здесь есть подача свежего воздуха вот в эту секцию. Видите, здесь небольшая коробка, это статическая камера под, под линейные щелевые диффузоры. И воздух попадает вот в эту точку и распределяется по всему помещению. Нужно сказать, что на эту зону, на эту спальню работают у нас два вал клапана И они расположены в коридоре. В дальнейшем также под эти вау-клапаны будет э, выполнен специальный люк, который обеспечит доступ к этим клапанам. Также еще одна спальня, это детская. На нее также будет работать канальный блок, и мы его удачно разместили э, вот также в санузле. Э, мы видим, что воздуховоды выходят также вот с этой точки и попадают вот таким зигзагообразным э, образом в это помещение. И здесь также будет выполнен угловой диффузор. В дальнейшем здесь будет даже не просто один диффузор, а их будет целых два, потому что здесь будет две щели, которые будут сходиться вот в этом углу. Здесь у нас идет распределение охлажденного воздуха. И также, также тем же образом у нас есть секция, которая отвечает для подачи свежего воздуха. И к ней подведены вот эти вот воздуховоды, гибкие, пластиковые воздух охлаждает помещение и обратно поступает э, в диффузор рециркуляции и он также выполнен угловыми частями то есть также угловой диффузор также две щели которые отвечают за забор воздуха из этих из этого помещения на канальный блок по каждой зоне где есть э, контроль co2 у нас будет э, установлен датчик co2 который отвечает за съем данных э, Качество воздуха в том или другом помещении. В данном случае это спальня, хозяйская комната. И вот здесь на стене будет на этом уровне, метр пятьдесят, будет расположен э, датчик СО2. К нему сейчас подведен кабель специальный, который соединяет всю группу клапанов и всех датчиков по всем помещениям. Таким образом, вся система она снимает данные одновременно по каждой зоне и в система распределяет потоки воздуха согласно необходимым параметрам, которые заданы на каждом датчике. Итак, это то, что мы хотели показать на данном объекте. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, напишите их в комментарии под данным видео. Также не забудьте поставить лайк. И подписаться на наш канал. Также заходите на наш сайт компании Altairer, который также указан в описании под этим видео. А с вами был Мазур Сергей, инженер компании Altairer. До новых встреч.